Коллеги, добрый день. Если нас видно, слышно, презентацию видно. Поставьте плюсик, пожалуйста. Отлично. Отлично. Все, тогда, коллеги, начинаем наш вебинар. Меня зовут Воронов Александр. Я продукт-менеджер по продукции ЕСТАР. E Вместе со мной Олег Левицкий, старший инженер по, соответственно, также оборудованию ЕСТАР. E И сегодня мы вам расскажем о решение компании E-Star для унифицированных коммуникаций Линкус. Возможно, и даже почти наверняка, вы с подобным решением сталкивались уже. Может быть, кто-то его пользует активно, может быть, кто-то тестировал. Но думаю, что достаточно много с ним знакомы. Но жизнь не стоит на месте. Вот. И в настоящее время компания Естар выпустила новую версию данного решения, а именно Linkus Cloud Service. Как из названия понятно, это решение облачное, и дальше мы более подробно о нем поговорим. Решение, соответственно, представляет себя полнофункциональный клиент. Клиент может использоваться как на настольном компьютере, ноутбуке, может интегрироваться в телефоны причем телефоны разных производителей, работающие на операционной системе Android, либо, соответственно, iPhone. И весь функционал, который необходим для повседневной жизни, уже в это приложение включен. Также есть приложения настольные для Apple и для Microsoft Windows. При этом между всеми терминалами осуществляется полная синхронизация, то есть если мы какие-то действия производим на своем телефоне, либо на десктопном приложении, у нас, соответственно, такие же действия отображаются и происходят на всех наших подключенных устройствах. Обеспечивается интеграция со списком контактов, с CRM-системами и, собственно, планируется далее в 2019 году реализации более, глубоких, более глубокой интеграции с CRM-системами, а также рассмотрим основные функции, которые доступны для приложений. Ну, Во-первых, как ранее говорилось, система обладает единым интерфейсом для настольных приложений, для приложений под управлением операционной системы Android, под iOS, под Mac. То есть пользователь, независимо от того, каким устройством он пользуется, может всегда удобно и привычным образом пользоваться данным приложением. Так, у кого-то звук пропал, и тут вопрос есть, какие CRM поддерживаются. этот ответ будет дальше. Вот, чтобы звук появился, нас слышно должно быть, да? Поставьте плюс, если нас слышно, если Александр не слышит. Отрегулируйте звук у себя на клиентском устройстве, на компьютере, на чем вы смотрите. Так, Александр, хорошо, продолжайте, все, прошу прощения. Все хорошо, да, понятно. Ну, Во-первых, приложение поддерживает базовые функции вызова, то есть осуществление звонка. Безусловно, оно является одним из основных для данного унифицированного решения, потому что нам всегда... В любое время, в любом месте необходимо иметь возможность ответить на вызов. Необходимо иметь возможность ответить на вызов, увидеть состояние абонентов, увидеть состояние, в каком находятся наши коллеги. Кто-то разговаривает, кто-то в данный момент свободен, кто-то по какой-то причине отсутствует. То есть все, все эти вещи, все эти функции, они в приложении реализованы. То есть можно в удобном режиме видеть сотрудника, видеть его состояние, иметь возможность позвонить, где бы человек ни находился, и где бы ни находился э, тот сотрудник, у которого установлено данное предложение. Включено, кроме того, э, в состав приложения корпоративный справочник, то есть э, все э, сотрудники компании в приложении находятся э, в, э, в состоянии э, обеспечивающим Понимание, можно ли позвонить или нет. Все они видны, все в корпоративном справочнике, собственно, присутствуют. Это базовая, базовая часть телефонной станции, и она интегрирована в данное приложение. Может осуществляться полное управление всеми вызовами, так же, как с обычного настольного телефона, обеспечиваться конференц-связь, запись разговора, голосовая почта, ну и все привычные функции, которые э, существуют для обычных внутренних номеров. Перевод вызова, на абонента, перевод вызова на другого внутреннего абонента. вот В принципе, кроме софтфона в данном клиенте, еще реализована функция CTI, то есть, как Александр сказал, это статус, это управление вызовами, вот что бывает важно для секретарей. Вот, и а, таким образом а, разработан а, комплексный инструмент для осуществления управления а, вызовами с помощью либо Android, либо десктоп-устройства и станции IP-ATS Ястар серии S с использованием облачной системы Ястар Линкос Cloud Систем Platform. Клауд-сервис, да. Так, на данном слайде показано, как с помощью десктопного приложения можно прослушать запись разговора. То есть запись разговора по нажатию выполнить, послушать, сохранить эту запись разговора. Ну и как бы выполнить любые действия с помощью Мыши, вот это именно вариант десктопного приложения для Microsoft Windows для macOS. Мобильное приложение немного другое. У него интерфейс будет также немного другой, более предназначенный для мобильных устройств. Так, тут пишут вопросы, что звука нет, картинка переключается. Александр, проверьте, звук есть. Давайте продолжать дальше. Вот. Здесь показан именно вариант интерфейса. Если интересует более подробно, по интерфейсу я могу провести отдельный вебинар, где достать приложение, как установить, как подключить и как использовать его совместно с IPRTS YaStar серии S. Подробно останавливаться не будем. Рассмотрим далее. Так, переключать PageDown. Да? Понял, в сторону. Дополнительно в решении Linus Cloud Service добавлены мгновенные сообщения, чаты, соответственно, как личные чаты, так можно и групповые чаты проводить. Очень как бы, востребованная вещь в достаточно большом количестве подобных приложений от производителей различных. Вот, поэтому она, собственно, в связи с тем, что удобно и привычно добавлена также в Linux Cloud Service. Вот, поддерживается передача смайликов в привычном режиме, отправка фото, опять, пересылка файлов, то есть все, что необходимо для подобных приложений. Также поддерживается. Был вопрос по интеграции с CRM-системами. В данный момент реализовано. Функционал интеграции с CRM, такими как Salesforce, Zoho и Microsoft Dynamics. Вот, и с системами контактов из Google Contacts, Outlook и Office 365. Соответственно, в дальнейшем будет расширение интеграции для взаимодействия с нашими CRM типа Bittrex, Amo CRM и другими 1С предприятиями CRM. Мы это будем добиваться, чтобы это разрабатывали. Вот. А на данный момент десктопные варианты приложения Linux могут интегрироваться с CRM с помощью установленных модулей, плагинов внутри самого приложения. То есть необходимо открыть окошко, интерфейс, вот далее это будет показано, вот. и настроить для взаимодействия с соответствующими CRM-системами. Функционал реализует вызов абонента из интерфейса CRM-системы, вот. потом всплывание карточки вызова по входящему, при входящем вызове вот. и внесение данных о осуществленном, выполненном вызове в CRM-системе. Также дополнительно в текущем году ожидается углубленная разработка в части интеграции э, STI э, для того, чтобы можно было пользоваться ну, привычным IP-телефоном и, собственно, никак не, его не задействовать, то есть не, беря, не беря его в руки, э, а используя приложение десктопное Linux. То есть из этого приложения можно будет осуществить вызов, принять вызов, используя ресурсы э, IP-телефона. То есть у IP-телефонов есть специальный Action URL, допустим, у E-Link или у других моделей. Приложение будет подключаться по данному интерфейсу к IP-телефону и управлять этим IP-телефоном. Это будет очень удобно для использования в колл-центрах, когда используются гарнитуры у операторов. Вот. И, собственно, управление аппаратным телефоном идет прямо из интерфейса приложения. А рассмотрим теперь, собственно, в чем плюс, в чем изюминка данного решения от компании ЕСТА. E Ведь существует достаточно большое количество аналогичных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, наконец, в которых также реализованы все ну, похожий функционал. То есть точно так же осуществляется пересылка файлов, можно посылать им Эмози, сообщения, смайлики, можно э, переписываться в чате, создавать групповые чаты. То есть все это существует, все это есть. Но э, одно э, основное как бы, примечание, замечание, которое касается именно решения от ЕСТА, e все э, вышесказанные э, разработки, приложения, они разработаны для персонального пользователя, для одного человека. Он ими пользуется сам. У него, соответственно, на телефоне персональная телефонная книга. Вот. Он не может использовать с помощью этого приложения корпоративные линии связи, принимать, отправлять звонки с корпоративного номера. Приложение Lincus Cloud Service интегрировано с телефонной станцией пользователя. То есть все, все, кто пользуется данным приложением, при организации вызовов, при приеме вызовов, могут пользоваться корпоративными линиями связи с сохранением номера, с сохранением информации, передаваемой при вызове. Общее, абсолютно общим является, является телефонная книга. То есть все абоненты телефонной станции, являющиеся сотрудниками компании, также находятся в этой книге. Система единым образом администрируется есть единая голосовая почта, то есть это решение для организации, для компаний. И воспользоваться, соответственно, корпоративными тарифами и прочими услугами а абонент, имеющий данное приложение, может, соответственно, в любой точке, где бы он не находился. Достаточно удобно. Так, есть тут два вопроса. Антон спрашивает, звонки по мобильному телефону идут по вы? Так, звонки в приложении, которое установлено на мобильный, на смартфон в приложении Lingus, да, они идут через интернет-канал. Они не используют никакой мобильный канал, ни GSM-линию, ни 3G. Используют только мобильный трафик. И, да, действительно, звонки идут, используя WAVE-протокол, вот, если это линк с Cloud платформ то звонки будут выполняться внутри шифрованного канала по VOIP, внутри канала. То есть это не открытый SIP, по которому можно будет совершить какие-то неавторизованные вызовы. Да, необходимо, необходим в телефоне 4G, 3G либо Wi-Fi. То есть интернет-канал, который позволит обеспечить соответствующую связь для прохождения голоса. И системный интегратор Дмитрий из Нижнего Новгорода спрашивает, поддерживаются ли видеовызовы. Так, планируется ли поддержка видеовызовов? Да, планируют выполнить видеовызовы, но это будет чуть позже. Пока еще видеовызовы не работают, точнее они есть как бы в тестовом режиме, но у меня даже пока еще нет. Но планируется сделать видеовызовы в дальнейшем. Вот. Так, далее... Так, еще вопрос: какие порты нужно пробрасывать? Это дальше будет слайдик, я это мы покажем. Да. Значит, еще раз отметим о том, что Линкус э, э, решение Линкус, про которое мы говорим, это облачный сервис в отличие от предыдущего локального решения. И в соответствии с тем, что сервис облачный, э, немного не немного а, в принципе существенно отличается структура э, использования, структура подключения к этому сервису. Так, здесь вот задавали вопрос по портам. То есть, извиняли, я немножечко пару слов скажу. Значит, при реализации решения ранее, то есть линкус, который у нас использовался в телефонных станциях локально, он требовал наличия... Коллеги, одну минуточку, мы сейчас посмотрим, что у нас со звуком. Громкость. Слушайте, посмотрите, у вас звук идет через этот микрофон или через встроенный в настройках сайта. Сайт открыт. Помоги, пожалуйста. Да. Какой-то микрофон. USB-3 камера и по умолчанию Sharp HDMI это он. Цинамики. Микрофон USB-1. Да. А есть настройки укропости? Помотаю вниз. Нет, нет, выше. Блин, между, вот, междо. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Да, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Спросить. Так, сейчас звук нормально, лучше стал, да? Звук отличный, все. Спасибо. Коллеги, продолжаем. Значит, ранее в локальной версии Linpus требовались некоторые шаги для того, чтобы собственно, активировать данный функционал. И эти шаги заключались в том, что был необходим открытый IP-адрес, необходимо было сделать настройки над пробросить порты. Вот, то есть достаточно такая процедура, ну, не сказать, что сложная, но тем не менее требующая определенных телодвижений. И кроме того, по завершении процедуры оставались открытые порты, которые снижали безопасность целого корпоративной сети. Давайте видео сделаем, пишут видео, нет? Вот. Не видна картинка, слайды не видны или не, не, не двигается изображение на экране? С нашими лицами, как видео не работает. Зависло, да? f 5 давайте ее сейчас обновим. Ну, в принципе, картинка статична, поэтому то, что видео зависло. У нас появилось? Да. Это видео, ну, как бы я считаю, его нужно сделать в углу, а не сбоку. Ну ладно. Ну, отлично. Пусть будет так. Так, ну, значит, по поводу того, как у нас было организовано это в более ранних версиях Линкуса, как бы понятно, вот, все с этим встречались. Так, я хотел сказать да, по этому да, да, слайду. Прошу, прошу. Так, по, по поводу более ранней версии Линкуса. Значит, в более ранней версии Линкуса было то отличие, что там не было Линкус Клауд Платформ, но в новой версии Линкус, также остались возможность настройки вручную и возможность бесплатного использования. То есть, используя, скажем, устанавливая приложение из Google Apps, Google Play, да, Google App Play где мы устанавливаем приложение, мы можем его бесплатно абсолютно настроить на взаимодействие с нашей станцией. Но для этого нам необходимо произвести некоторые ручные настройки, открыть порты, сделать маршрутизацию, то есть портфорвардинг на маршрутизаторе NAT. Вот, и, соответственно, вручную настраивать даже не вручную, даже с помощью QR-кода или электронной почты, настраивать наш мобильный клиент, то есть, собственно, сам Linpus в мобильном телефоне. Вот. Что касается десктоп приложений, то э, только они существуют только для Linpus Cloud, для Linus Cloud сервиса. И бесплатная версия долгосрочным нет. То есть, есть реальная версия, которая через месяц уже нельзя будет использовать. Вот, по поводу портов, они здесь на экране обозначены. В принципе, это технический вопрос, и по этому вопросу я могу чуть более подробно рассказать на демонстрации самого приложения, если нужно будет, если кому интересно. Ну, либо сделать инструкцию по настройке, точнее, отправить инструкцию по настройке. Вот, в частности, это порт 80... 1.11, либо здесь он переадресован как 90.91. И порт 50.60, это порт SIP-сигнализации. Вот тут он переадресован на 13.15, это два порта открыты. Плюс нужно открыть порт для, порты для RTP. Это 10 тысяч, двадцать тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч, в зависимости от того, сколько планируется экстеншенов. Сколько эндпоинтов планируется подключить через интернет? Так, у нас еще вопрос. Десктопная версия не является бесплатной при использовании SATA Да, действительно, есть бесплатная версия Lincus для мобильных телефонов и платная версия для десктопов. По крайней мере, на сегодняшний день у меня такая информация. То есть для десктопа есть реальный вариант, есть вариант с подпиской, с использованием... С помощью клауд-сервиса. Вот. Инструкцию по портам. Ну, в принципе, как? Вот инструкция обычным портам IP-телефонии. Да. И на сайте Ястар, она есть. И куда вы ее будете ждать? Ну, не знаю, в Ютубе я ее попробую разместить. Плюс я размещу ссылку на видео, в котором наш коллега Всеслав Слободской подробно рассказал, как осуществить подключение мобильная версии клиента Linkus и IP-ATS Ястар серии S. И по-моему там даже этот вопрос освещался: какие порты необходимо открыть, что необходимо в станции настроить. Затем исключением, что на данный момент в станции сейчас немного другой интерфейс, который подразумевает использование и подключение к Ястар Linkus Cloud платформ. Вот. Далее, Александр. Да, ну, э, до настоящего момента мы говорили в целом о предыдущей версии Linux. Теперь посмотрим, как организована собственно Linux Cloud Service. Основные отличия с Linux Cloud Service. Нам в данной версии приложения не требуется открытый IP-адрес, проброс портов и настройка НАТО. Система защищается посредством пент-туннеля, и, соответственно, подключение к системе реализовано гораздо более проще. Более того, доступна возможность использования системы в течение 30 дней, без какой-либо оплаты. То есть тема режима достаточно большой, удобный, можно все посмотреть, потрогать, как работает на любой АТС. Так, и по данной схеме я немного дополню. Вот. На, на слайде представлена как бы, диаграмма подключения и работы приложений Alinkos и IP-ATS, скажем, заказчика или клиента с использованием промежуточных серверов в интернет. То есть существует еще некая дополнительная инфраструктура в сети интернет, через которую будет осуществляться автоматическое подключение приложения. Вот это сервера адресации, сервера лицензирования и сервера для работы медиатрафика и VPN-канала, VPN-туннеля. То есть, если мы говорили о бесплатном использовании, то мы порты все расшариваем на станции, то есть публикуем их на своем белом IP-адресе в интернет. Вот. И в Lingus Cloud, то есть в платной версии, нет этой необходимости. Соответственно, автоматически с помощью каких-то сценариев Ястар настраивается VPN-туннель между нашей станцией, промежуточным сервером и телефоном. И через этот туннель происходятся все вызовы. Вот. Ну, здесь я как бы рассказал, Александр, вам слово. проведем некий анализ, связанный с, ну, собственно, конкурентный анализ по стоимости. Приложение от Я.Стар e отличается дешевизной. То есть, если сравнивать его с имеющимися аналогами на рынке, в частности, Skype for Business, то стоимость на одного пользователя в год отличается даже не даже не в разы. То есть в зависимости от модели телефонной станции, либо от начиная от S20, S412, есть 300 стоимость изменяется в расчете на одного пользователя в год от одного до 5 долларов. То есть беспрецедентно низкое соотношение с тем же самым Skype for Business. При этом все, весь функционал необходимым пользователю присутствует в приложении, но ну, за исключением видеовызовов. Над реализацией видеовызовов идет работа, но в принципе достаточно, видеовызов достаточно редко используется в приложениях такого рода, ну, в обычной жизни. Поэтому я думаю, что это не является какой-то сильно большой проблемой, вот, при условии, что производитель ее все-таки решит, делает какое-то разумное, Просто, да. Если говорить уже о видеовызове, то тут же сразу возникнет такой вопрос. Хорошо, видеовызов есть, а возможно ли создание маленькой видеоконференции? Она сколько? Она больше, да? Вот, поэтому видеовызов, да, сделают, а вот видеоконференция, это уже как бы, уже тема уже другая. Да, про видеоконференцию речи не идет, поэтому, собственно, мы ее и не рассматриваем. И не будем. Теперь вопрос: сколько это стоит, как этим воспользоваться, где это заказать? В зависимости от типа телефонной станции, стоимость, рекомендованная производителям, доступна в данной таблице. Из расчета в вот, год, собственно, стоимость, как видно, достаточно небольшая, разумная. И поделив ее на количество абонентов станции, мы как раз и получим цифры, которые мы видели на предыдущем слайде. То есть в целом цена стремится к одному доллару на пользователя в год, что является абсолютно низкой ценой. Для того, чтобы воспользоваться и получить эту услугу, можно обратиться непосредственно на сайт производителя по ссылке, указанной внизу таблицы, и, соответственно, онлайн ее получить. Такой вариант также существует. При этом, как ранее уже говорил Олег, при наличии решения Lingus Cloud Service, локальная версия Lingus, которая была разработана ранее и бесплатно, также остается доступной и бесплатной. Можно пользоваться ей по-прежнему, никаких ограничений нет, но при этом необходимо помнить отличие о том, что в данном случае мы, опять же, вынуждены проходить все э, требуемые настройки иметь открытый IP-адрес иметь открытые порты э, заботиться о дополнительной безопасности ну и соответственно э, данная версия также имеет ограничения связанные с отсутствием наверных сообщений и отсутствием возможности передачи файлов так здесь есть вопрос можно ли использовать внутренний VPN-станции нет это свой определенный Специальный проприетарный VPN, то есть это не какой-то VPN, значит в данной системе будет использоваться свой отдельный VPN, вот, который будет работать в той инфраструктуре, которая была показана на предыдущем слайде через сервера. Вот, и да, действительно весь голосовой трафик будет идти через сервер, который будет здесь у нас размещен. Вот, этот голосовой трафик, соответственно, будет шифроваться и идти по шифрованному туннелю. Вот, по поводу беспокойства пользователей, что через какой-то сервер будет идти голосовой трафик. Вот, ну, не знаю, облачные сервисы, они вообще предполагают, что голосовой трафик идет не peer-to-peer, -peer, а через облачный сервис. Соответственно, это и есть облачный сервис, и да, через него будет идти голосовой трафик. Вариант без голосового трафика, который проходит через сторонние сервера, это локальное приложение и подключение к своей станции, скажем, с помощью ТЛС, да, с помощью шифрования сессии. Соответственно, голосовой трафик там не будет тоже шифроваться, его можно будет на промежуточных узлах между телефоном, скажем, провайдера и вашей станцией тоже, соответственно, захватить и Сохранить в виде там, файла, расшифровать, послушать. Вот, как и любой телефонный трафик с вашим провайдером, с провайдером к которому подключаетесь. Далее. Коллеги, собственно, это вся информация, которую мы хотели вам озвучить по данному новому продукту, приложению Limpus Cloud Service, поэтому просим задавать вопросы, если они имеются. Пожелания. Пожелания спрашивайте, может, что-то кто-то желает. Я буду выражать пожелания разработчику. Вместе с разработчиком будем думать над тем, как это реализовать, сделать. Может быть, по каким-то внутренним механизмам есть вопросы задавайте. Да, запись вебинара да, мы обязательно было. Запись, да, на YouTube обязательно будет. Я внизу ссылочку помещу, по-моему, на слайд с настройками для публикации портов с вопросом. Который... Со ссылкой различными ссылками, которые помогут. Вот. Есть ли необходимость выкладывать дополнительную информацию по линку предыдущей версии? Может быть, такая тоже необходимость существует? Так нет, это и есть это та же самая версия. Же самая. Я просто размещу, но там будет информация о том, как это настраивать вручную. Есть даже вебинар. Я просто возьму под этим видео, размещу просто ссылка... На, другую, на другое видео, которое мы раньше снимали. Всеслав как-то да. Так, стык АТС с сервисом по сип-транкам. Стык АТС с сервисом производится тоже через соответствующий туннель, внутри которого, да, действительно там используются сип-транки, но этот стык производится через серверное приложение Lincos Cloud Platform. То есть мы не видим, мы не создаем, собственно, сим транг Мы настраиваем, только, включаем галочку, подключиться к облачному сервису. Вот, и, соответственно, АТС уже сама все настройки делает э, с помощью каких-то сценариев, сценариев, которые заложены в алгоритм подключения. Так. Коллеги, еще вопросы? Да, давайте, может быть, пожелание. Или идеи какие-то. Может, есть какая-то идея, которая, которая нет у других, которую мы хотим реализовать здесь. Вы видите. Кроме видеоконференции, собственно. Потому что это сложно сделать. Руси... Да, клиент для мобильного русифицирован, для десктопа тоже русифицирован. Для мобильного более-менее можно использовать. Там есть некоторые такие скажем, более длинные фразы, которые можно сократить. Некоторые нюансы, которые мы будем дорабатывать, но это вообще не стоит обсуждать. Так, ATS S300, пользователи на сегодня только 50, какая цена? Так, ATS идет, ну, то есть стоимость за данный cloud-сервис идет в расчете на систему. То есть, если у нас система определенной емкости определенного класса, то цена единая за нее, она не делится по конкретному количеству пользователей. То есть, если эта станция с 300 цена соответствует с 300 Коллеги, еще вопросы? Так, еще ждем тогда минуту. Если вопросы не появятся, то будем завершать. Какова нагрузка на аккумулятор софтфона? На аккумулятор софтфона нагрузку в определенных попугаев я сказать не могу, конечно, но это приложение очень интенсивно тестировали на то, чтобы приложение работало в фоновом режиме и не использовало нагрузку при скажем, заблокированном смартфоне. То есть не используется нагрузка на аккумулятор, когда, приложение заблок... когда смартфон заблокирован. Используется система пуш-уведомлений, стандартная, андроидовская. Вот. И приходящий вызов, соответственно, запускает приложение, приложение уже звонит. То есть приложение спит так, что почти не расходует батарею, не расходует соответственно мотивами. Ну, хочу добавить, что у меня, собственно, такое приложение в телефоне, так же как у Олега, установлено. И я после его установки практически не заметил изменений, связанных с какой-то э, затратой на аккумулятор дополнительный. То есть, хотя пользуюсь регулярно. Так, спрашиваю, сервис только для ТС я Астар или можно какой-нибудь Астериск подцепить? Ну, для Астериска есть несколько... Много приложений, допустим, можно подцепить там, там микросип или еще что-нибудь. Ну, конечно, опенсорсное, да, астериско-опенсорсное решение. А это проприетарное приложение от разработчика Ястар, поэтому там свой собственный сигнальный протокол, собственный туннель, поэтому к астериску мы его просто так не приделаем. Так, и Константин, при вызове с приложения внутренний абонент слышит? Эхо, как с ним бороться? Внутренний абонент станции слышит эхо и как с ним бороться? Алгоритмы эхо компенсации не работают, получается. Да или откуда эхо появляется? Он слышит сам себя или слышит эхо? Давайте так, для того, чтобы побороться с эхо, мы сделаем дампы и отправим в соответствующую службу, которая их разберет, там, на осциллографов, анализаторов спектра, посмотрит, доработает алгоритмы оптимизации этого эха. И, соответственно, будем, сделаем. Ну и в целом эхо может да. возникать по разным причинам, поэтому тут, собственно, нужно какое-то исследование провести. Да. Подключение через облако и сигнал с задержкой. Нужно снимать трассировки так просто, я не угадаю, почему эхо. Можно, да, это все. Анализировать это нужно. Так, сейчас нет чатов с фотофонной версии. Но если это не клауд, то там, да, действительно, версия, которая обычная, не клауд. Там отключен чат, отключен presence и нет шифрованного как бы, туннеля, с помощью которого можно безопасно созваниваться. То есть, да, то есть, это, собственно, от, те самые отличия, про которые мы ранее говорили, и именно ими в том числе и отличается версия локальная от версии cloud service. Окей, коллеги. Если вопросов больше нет, тогда предлагаем на этом наш семинар, семинар завершать. Вот, всем большое спасибо за участие. Если появятся дополнительные вопросы, соответственно, пишите на мою почту. Вот, все материалы, которые мы обещали, обязательно выложим. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.